Всем привет, дорогие друзья! С 16 каталога 2018 -го года компания Faberlic в России переходит на замечательную систему лояльности кэшбэк Faberlic. И в этом видео я хочу с вами объяснить рассказать и показать какие дополнительные привилегии вы теперь сможете получить и как вы сможете дополнительно экономить что же у нас было раньше как вы узнаете у нас базовая скидка 20 для всех консультантов при заказе от 1000 рублей по цене каталога при этом мало кто знает и мало кто этим пользуется 26% скидки после заказа от 50 баллов. 50 баллов это на данный момент от 3750 рублей уже со скидкой. То есть по цене каталога это около 5000 рублей. Поэтому 90% покупателей и лидеров компании Faberlic всегда пользовались скидкой 20% и только 10% использовали скидку по максимуму и получали 26 процентов теперь же мы даем возможность получить максимальный кэшбэк абсолютно всем теперь у вас будет возможность получать 26 процентов кэшбэка даже если ваши заказы минимальны даже если у вас будут заказы от 1000 рублей по цене каталогу. То есть сравнить разницу, да? 3,750 по цене консультанты, 26% была скидка, и теперь вы сможете получать даже за 1000 рублей по каталогу 26% полный кэшбэк. Как это будет работать? В 16 периоде вы будете видеть вот такой момент, когда вы открываете личный кабинет Фаберлик и открываете любой товар, вы будете видеть цену каталога, так, красненькую, это цена, которая прописана у нас в печатных каталогах, это цена, которая действует для даже незарегистрированных консультантов, но вы как зарегистрированный консультант будете получать кэшбэк. И зеленый будет выделена сумма кэшбэка за каждый товар, который вы будете заказывать. По итогу вы после оформления заказа будете видеть общий кэшбэк, общую экономию, которую вам начислится сразу же после оплаты заказа. В шестнадцатом каталоге мы все переходим на программу кэшбэк и разные лидеры, разные консультанты, в зависимости от того, с какими ранее заказами они переходят в эту программу будут иметь разную программу лояльности. Если вы в течение шести каталогов подряд, то есть 10-й компании, по 15 компанию включительно, размещали минимальные заказы от 1000 рублей по каталогу регулярно, то в 16-м каталоге вы сразу же заходите автоматически с кэшбэком 26%. Если же вы до этого момента делали... Нерегулярные заказы, то есть то делали, то не делали, да, менее 50 баллов были ваши заказы то вы заходите с кэшбэком 20 процентов в шестнадцатом каталоге 6 каталогов подряд его выполняете и э, на седьмой каталог у вас уже вырастает ваш кэшбэк до 26 процентов если же вы в пятнадцатом периоде допустим сделали личный объем 50 баллов неважно были у вас до этого регулярные заказы или же нерегулярные то в шестнадцатом каталоге вы сразу же тоже заходите с полным кэшбэком 26 процентов поэтому если у вас до этого момента были нерегулярные заказы, а вы хотите получить полный кэшбэк в шестнадцатом каталоге, то я рекомендую сделать личный объем 50 баллов. И дальше вы уже на минимальные даже заказы, если вы делаете их регулярно, будете получать максимальный кэшбэк. Что такое вообще кэшбэк и как будет происходить оплата этих заказов? Как вы знаете, с английского кэшбэк – это деньги назад. То есть компания вам будет возвращать сумму кэшбэка на специальный счет Faberlic, который вы сможете тратить на последующие заказы. То есть, так да, как мы показывали ранее, что при оформлении заказа вы увидите сумму, которую компания дает за ваш заказ. И начисляется эта сумма моментально после оплаты заказа. То есть, к примеру, если вы в один день выполнили заказ на 1000 рублей, его оплатили, то вам сразу же падает на счет кэшбэка 200 рублей. Даже в тот же день вы можете оформлять новый заказ, и эти 200 рублей вам уже, к примеру, спишутся в оплату этого заказа. У вас всегда будет денежная сумма на частичную оплату следующего заказа, и вы сразу видите, сколько вы реально сэкономили, если вы покупаете для себя, или же сколько вы заработали, если вы при этом еще продаете по каталогу. А как это происходит В 16 каталоге на переходном периоде вы платите полную стоимость за первый заказ и получаете кэшбэк а, то есть кэшбэк зависит от того в каком в каком состоянии вы вошли в 16 каталог как мы рассматривали по прошлому сайту то есть например да если мы делаем минимальные заказы а, то в шестнадцатом периоде вы оплачиваете 1000 рублей по цене каталога заказ а, получаете 200 рублей на счет кэшбэка и компания для того чтобы чтобы вам облегчить вот этот переход, дарит подарок. По примеру, Украины подарок был э, стиральный порошок. Вполне возможно, что стиральный порошок подарят вам также. Возможно, это будет какой-то другой подарок. Стоимость подарка будет э, дороже той стоимости э, э, скидки, которую вы якобы не дополучили. Да? То есть, как вы знаете, что если у вас была раньше скидка 20%, процентов то вы при заказе на 1000 рублей платили. 800 рублей сейчас же в один единственный раз вы заплатите 1000 рублей полностью за этот заказ вам начислят кэшбэк 200 рублей и вам а, еще дополнительно подарят подарок стоимостью более 200 рублей в следующий период вы оплачиваете также минимальный заказ примерно 1000 рублей при этом у вас списывается предыдущий кэшбэк у вас к оплате получается 800 рублей и вам снова компания снова дарит 200 рублей на счет кэшбэк так продолжается Далее 6 каталогов подряд регулярно и на седьмой каталог вам компания увеличивает ваш кэшбэк как лояльному покупателю до 26%. Мы даем вам максимальную выгоду, максимальный кэшбэк взамен на вашу полную лояльность, чтобы вы в следующий раз не относили свои деньги в какие-то розничные магазины, если вам потребовалось купить зубную пасту, стиральный порошок, шампунь или мыло. Потому что тысячи рублей абсолютно любая семья тратит на свою жизнь, да, на свою какую-то бытовую химию, косметику, одежду, аксессуары, товары для дома и так далее. То есть компания вам, благодаря тому, что вы будете лояльны ее потребителям, будет давать максимальный кэшбэк. А что будет, если вы пропустили? К примеру, вы два каталога подряд делаете заказы с 26 процентным кэшбэком и в какой-то период вы забыли проспали прогуляли и пропустили и сделали заказ в следующий период вы заходите с кэшбэком 15 процентов также продолжаете делать заказ то есть после 15 процентов у вас кэшбэк снова возвращается 20 процентов и если вы 6 каталогов подряд продолжаете делать Заказы ваш кэшбэк снова увеличится и станет 26%. Или есть второй вариант, как вернуть свой кэшбэк сразу же. Если вы пропустили какой-либо заказ, в следующем периоде выполните 6 рублей по каталогу заказ в течение всех трех недель до действия каталога. При этом у вас будет 15% кэшбэк, но на следующий период вы сразу же возвращаете свой максимальный кэшбэк 26%. Выбирайте сами, либо вы делаете 6 каталогов подряд минимальные заказы и возвращаете свои 26%, либо же вы единожды разместите заказ на 6000 рублей и получите сразу максимальный кэшбэк. Для чего компания снижает кэшбэк при нерегулярных заказах? Это делается не для того, чтобы мы вас наказали, как некоторые думают, абсолютно нет, мы дорожим и любим абсолютно каждого нашего покупателя и лидера. Это делается только для того, чтобы поднять в итоге у вас мотивацию, все-таки не пропустить, не забыть, а посмотреть каталог, посмотреть, что у вас заканчивается на полочке в ванной или же на вашем туалетном столике и таки разместить заказ хотя бы на минимальную сумму, чтобы продолжить ваш кэшбэк. Как это будет выглядеть в вашем личном кабинете? Компания вам всегда подскажет, на каком уровне по кэшбэку вы сейчас находитесь, сколько каталогов вы подряд делаете, минимальные заказы, какой у вас будет кэшбэк после оплаты текущего заказа или какой у вас уже имеется кэшбэк после оплаты прошлых заказов. А также компания обязательно каждый период будет вам присылать сообщение на почту, о состоянии вашего счета, чтобы вы не забыли, не пропустили и не проспали. При этом будьте, конечно, внимательны и читайте то, что вам рассылает компания. Она будет вам напоминать, какой у вас остался доступный кэшбэк для списания. Дорогие наши покупатели, мы вас ценим, мы вас любим, мы даем вам максимальную скидку 26%. Опять же, взамен на то, что вы будете с нами дружить, регулярно пользоваться нашей продукцией получать от нее удовольствие. Если у вас какие-то есть вопросы касательно кэшбэка, обязательно пишите вашему наставнику или вашему директору, мы всегда подскажем, расскажем. И я желаю вам замечательных покупок и удовольствия от использования нашей продукции.